Движение денежных средств, техническая ее составляющая и на что она влияет. Меня зовут Николай Ившин, это финансы предпринимателя, я руководитель агентства финансовых директоров. Досмотри это видео до конца, я подготовил для тебя подарок, скажу, как его забрать в конце видео. Подпишись на канал, ставь лайк этому видео, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Два главных параметра, на которых строится финансово-управленческая отчетность. Это ввод данных и это отображение данных. Отображение данных это вот как раз прикольная визуализация отчет прибылей убытков, баланс, отчет движения денежных средств, расчет заработной платы, табеля и много-много-много какой отчетности. Это у нас все отображение данных. Второе у нас ввод данных. Это как раз движение денежных средств, из которого в принципе и составляются эти все отчеты. И если мы накосячим, например, в движении денежных средств, вся эта производная составля отчетности будет выкинута на помойку, то есть на нее опираться нельзя. Очень важно, чтобы отчет э, движения денежных средств, отчет прибыли, баланса были взаимосвязаны с движением денежных средств. То есть все эти отчеты являются проверкой правильности ввода данных. То есть если мы что-то занесли неправильно, у нас поехали отчеты. Поэтому первое. ДДС должен быть связан со всеми отчетами. Это золотое правило. Второе. За ДДС должен быть ответственный один, это финансовый директор, то есть он должен быть ответственный за ввод сбор, анализ данных, сопоставление отчетности, что у нас все правильно было введено. Все это верно, да? Это да верно, да? Третье. Если э, ваш финансист прикладывает ответственность на какую-то третьего человека, не знаю, на менее квалифицированного человека за ввод данных, как бы, и занимается только отображениями, это Филькина грамота, потому что можете обратиться к нам, мы сделаем вам э, управленческий учет под вас, где при занесении данных уже будет вся выстроена отчетность, то есть вам не надо тратить деньги из месяца в месяц, это будет происходить автоматически. Вопрос то, как вы будете собирать данные, вводить данные, ну, чтобы они показывали нужную отчетность, чтобы там было все правильно. Еще момент, когда обесценивают первичные данные, да, у нас есть какой-то там финансовый помощник, там, финансовый менеджер, там, офис-менеджер, да, и бухгалтер этим может заниматься, да, то есть если я финансист, и я хочу предпринимателю дать верные отчеты, то я обязательно проверю, вот, проанализирую эти данные, я их соберу, эти данные даже если кто-то их не предоставляет. С помощью всех отчетов, которые мы согласовали с собственником, ну, как бы у нас есть важный баланс отчет прибыли, отчет движения денежных средств, я этот ДДС перепроверю, сделаю еще туда проверочные пункты, чтобы был правильный у нас ввод данных. И только тогда буду презентовать это собственнику. А не так делать, что вот здесь отчет поплыл, потому что виновата автоматизация. Вот здесь нам Гена там заполнил свою табличку хреново, поэтому у нас полетели данные. Получается все виноваты, в том числе и Собственник, потому что собственник э, зачастую является центром финансовой ответственности. То есть у него есть деньги, которые он тратит. Но в этой ситуации красавчик, естественно, финансовый директор. Ну какой же молодец. Вот. Это в корне неправильно. Финансовый директор ответственный за эту штуку. Он единственный ответственный за эту штуку. За ввод данных и отображение данных. И если кто-то чего-то там не додал, он записывает это все в вопросники, помечает цветами и выводит это на обсуждение в единую рабочую тетрадь. По крайней мере, так работаем мы, так работает наше агентство финансовых директоров. Первый путь, который тебе нужно пройти, это скачать бесплатно файл движения денежных средств, который я подготовил для тебя к этому видео. Оно есть у нас в описании. Подпишись на канал, поставь лайк, поставь колокольчик. Тебе не сложно? Мне очень-очень приятно.